Гимн «Адонай» — это 120-й псалом в той интерпретации, как им прославляют Бога, избранный Богом народ, евреи. Мы взяли его из песни Сиона «Возвожу очи мои горам». Как пытался теизм, особенно в нашей стране, приковать человека к земле, материализмом, атеизмом и прочими измами. Ему некогда было поднять взор к небу, душа страдала. Господь сегодня предлагает первыми словами Псалма каждому, кто будет слышать этот чудный гимн, возвести очи горам, откуда придет помощь. И к самой главной горе надо возвести очи Откуда помощь и спасение придут к горе Голгофе, там Иисус умер за всех. Припев в этом псалме прозвучит на еврейском языке, откуда, собственно говоря, и название его Адонай. Аллилуйя, Адонай! Аллилуйя, слава, хвала! Адонай, Господь! Аллилуйя, Адонай, слава Господу! Oh. No.